Как помочь ребенку с недержанием мочи? 10-15% детей в возрасте от 5 до 12 лет страдают недержанием мочи. Многие из них не хотят говорить об этой проблеме, считают ее неприятной и постыдной. Рассказываем, как вести себя в такой ситуации родителям. До какого возраста ребенок должен научиться контролировать мочевой пузырь? Исследования показывают, что сдерживать мочу по ночам получается к 3 годам у 70%. К 4 – у 75%, к 5 – более чем 80%, к 8 – у 90% детей. Получается, что о патологии можно говорить не раньше, чем ребенок пойдет в школу. Почему возникает недержание? Незрелость центральной нервной системы и мочевого пузыря, инфекции, травмы и болезни мочевого пузыря, детский церебральный паралич. Аллергические заболевания, лишний вес, запоры, эндокринные заболевания, прием антиконвульсантов и транквилизаторов, эпилепсия редко, сонная апноя редко, травмы головы и позвоночника, стресс, наследственность, психические заболевания, нарушение выработки гормона, который регулирует объем мочи. Чаще всего недержание у детей появляется сразу из-за нескольких факторов. Как лечить? Главный метод лечения в таких случаях – это время и родительское терпение. Очень эффективна мотивационная терапия. Вы должны поддерживать ребенка в его стремлении научиться контролировать мочевой пузырь. Изо дня в день нужно всячески поощрять малышах за сухие ночи, подарками, словами, игрой, как вам больше нравится. Несмотря на простоту метода, он полностью избавляет детей от проблемы в 80% случаев только потребуется немного времени, в среднем от трех до восьми месяцев. Существует около трехсот способов лечения недержания мочи. Физиотерапия, диеты, аутотренинг, лекарства и даже гипноз. Но назначать их должен врач, а самолечение недопустимо. Как поддерживать ребенка? Первое – не ругать. Это не его вина, а ваша общая проблема. От того, что вы будете стыдить ребенка, он только замкнется себе и начнет испытывать еще больше стресса. Второе. Объясните, что он такой не один и что это пройдет. Расскажите, что многие дети испытывают то же самое, просто об этом не принято говорить, и что все обязательно справляются с проблемой. И он тоже справится. Третье. Создать условия. Ограничьте прием жидкости на ночь. Сводите ребенка в туалет, перед сном. Четвертое. Позаботьтесь о легене. Терпения вам, уважаемые родители, и здоровья и уверенности в себе вашим деткам. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.